Друзья, всем привет. У нас такой ливеняка прошел. Снова отыскаю свои цветы взад-вперед. Мы сейчас решили поехать за медом. Нам позвонил человек. Мы с ним три недели назад разговаривали. Мы интересовались медом из чистой акации. У него своя пасека, и он говорит, что есть просто майский а акации. Мед он отвез свои улики. Отвез их в кременчудскую область области. Говорит, что Перезвони, и сказал, перезвоните через три недели. Через три недели начну качать мед. Вот. И он сам нам перезвонил. Говорит, все, мед уже есть. Я привез. Там осталось какой-то банок приезжайте мы решили взять литр на пробу. Литр меда у него 300 гривен из акации. Если брать трехлитровую банку, 900. У него есть майский мед, там, по-моему, рапс. Немножко акации и еще там что-то. По 250 гривен. Скоро будет липовый, он говорит, мед. Можно обращаться. О, что на мальчишек. А, еще, еще мы заказали утром черешню ну, чеки okay. сейчас еще поедем за черешни где-то недалеко два сорта одна светлая и красная Мы заказали два килограмма такой два такой по гривен. хорошая цена я вчера в городе взяла по 50 гривен и это была пожалуй на самая дешевая потому что там была какая-то красная такая большая уже 65 я знаю что у нас по 30-40 продают поэтому заказали нам женщина сегодня соберет Возвращаемся обратно, смотрите, кого мы тут видим Ой, Сережа, он сюда идет Сережа, иди, он еще боданет Просто поздороваться Есть, Да. Ой, как, как красиво. Это Ты знаешь, они как рогами могут бодануть? Да там маленькие Да-да-да, ну да, да, да. Да да, да красиво ты, Вас Порассматривайте, ребят А что ты боишься? Он привязан, во-первых Поздороваться подошел Красивый, еще дальше Сейчас будет еще один Ой, еще Ух ты Это коричневый такой Да не бойся, смотри, <свот> какой красивый Все, он, он боится, боится сам дрожить. Ладно, поехали Ребята, мы проезжали Мимо речки И решили остановиться Я всех потянула, говорю, давайте пройдемся Мокро, аккуратно, дети Такая маленькая тропинка Там вдалеке рыбаки остались Речка, конечно, такого очень Странного цвета это такая грязная-грязная. А это та речка, которая у нас у соседей, или это другая? Немножко. Это макросура. А, это мокресура. У нас впадает Фу. в эту реку. Ну, такое чувство, что сейчас крокодил отсюда выглядит. Ну да. Такая... Стремноватая, да. Посмотрите, как тут грязно. Ужас. Нас вообще люди не умеют. Ладно, возвращаемся, потому что ничего Такого интересного здесь будет. нет. Хочется какое-то место красивое. И... Нет красивых мест. Так. Ян, куда ты? Куда ты залез? Там грязно, надо помыть. Надо помыть. Сейчас я помою. Нет, Угу. Здесь 4 килограмма 2 килограмма вот такой И 2 килограмма Красный Но ну, ее особо красный не назовешь Но у женщины два сорта черешни Уже ранних видно нет Они отошли И еще две только-только вот начинают краснеть Все, приходили Сейчас я возьму миску, наберу, помою Сейчас я помою, хорошо? Ян, да, все, жди Ты опять занесла? прятала свои цветы, я уже устала, конечно, тягать. И Серё... Сегодня Сережа перетягала это все, но это... А? Да, сейчас... Это... Поставь. Мед поставь. Ты что? Ну, что буду дядь, дегустировать? На вид красивый очень. Вот как такого аромата. Я не слышу вообще. Ладно, просто боюсь разочароваться. У всех настолько все разное. Я знаю, вот каким должен быть вкус, и я прям ищу вот этот вот аромат после вкуса вот эту вот консистенцию такую тягучую. Это, ребята, не то. Мне не нравится вообще. Просто. Во-первых, какой-то жидкий. Во-вторых, нету такого, знаете, послевкусия, когда вот прям. Ну, прям чувствуется вот аромат. И он странно жидкий. Почему он такой жидкий? Он даже вот. Во рту он должен такая быть тягучесть. Этого нет. Мне не нравится. Ну все хорошо, что взяли литровую баночку. Мне невкусно. Это не тот мед, от которого я кайфую, просто поедая его ложками. Ничего необычного. Просто сладкий сиропчик с загустителем. но ну, не нравится. Не мое. И, пожалуйста, эксперты по меду. Не пишите мне, о крутит носом или еще что-то. Я люблю акациевый мед, чисто акациевый. Я его ищу, и я надеюсь, что найду. У нас в ближайшее время, я погуглю, посмотрю в городе, у нас, в принципе, каждый год устраивают там праздник меда, и приезжают очень большое количество пасечников дегустировать. Вот я, если не пропущу, обязательно посещу это мероприятие. Доброе утро всем, ребята. У нас папа с мальчиками, с Марком Ринатом уехали. Ух ты, смотрите, у меня расцвела лилия. Лилия расцвела. Янечик, посмотри, какая красота. Поехали сегодня на 9 часов утра. И вот какой красивый у меня цветочек вместе с мятой. Поехали подстригаться, а мы с Яном идем кататься на кателях. посмотрите, кого... Кого тут можно обнаружить в детском домике? Кот лежит. Это не наш кот. Они уже совсем тут оборзели, обнаглели, поселились. Тебе хорошо спится? Но тоже не реагирует. Котик! Ты чей? Котик. Ладно, посмотри. Кот спит. Ты что, совсем уже обалдел? Чего вы спать сюда приходите? Сколько вас тут уже? Я уже со счета сбилась. Уходи, товарищ! Это вообще детское место. Да, сейчас тебе, Ян. Все, побежал, побежал. Так, сейчас вам покажу свои огурчики. Смотрите вон уже. Вот огурчик, вот. Вчера залила свои. Цукини. Тут бабочки прям начали летать. Какая красота. У меня здесь цукини в перемешку с подсолнухами. Бабочка, да? А, вишню увидели соседи. Мама. Я вижу, вижу, вижу. У меня очень много здесь было таких псевдоцветочков. Знаете, как пустых. Просто они торчали вверх. Я их вчера по... посрезала, чтобы хорошо вот эти вот росли. Ага. И вот эти так хорошо начали цвести. Да. На. Бери. Угу. Тут мальчишки уже пообрывали, но что-то и осталось для нас. Давай. Держи. У нас тут срезаться. серьезно у меня да все, такое, да да, у меня, с да, да такое, <с> на, на серьезке такой папа дал детям задание вымыть кораблик вот они сейчас торжественно получили врученные им губки лейки с водой и вымывают сейчас я на не досталась губка один момент не учли что ян тоже хочет участвовать Давайте, вымоете хорошо, и потом мы полный кораблик воды нальем вам. Хорошо? Так, пока они будут мыть, мы решили сегодня именно тот день, когда мне не хочется ничего готовить, и у меня не было возможности приготовить, поэтому мы сегодня решили заказать еду. Сейчас будем... И сейчас будем выбирать, согласовываясь с ребятами, чтобы они тоже что-то ели. Ребята сказали праздничный ужин, но давайте будем праздничный ужин. Сережа будем выбирать. Все дети пределе, слава богу, теперь мы будем предели. Весной мы у них заказывали, они рядышком здесь с АТБ. Монополия называется. Основное у них пицца, но еще у них есть роллы суши. И посмотрим, что еще. В общем, нам самое главное, чтобы еды, детям... поесть. Еды, еды поесть, да, и чтобы детям было вкусно, да, потому давай. что... Ну да, у них там вот три точки, смотри. Первые, ну, да. Мы берем кто? сельское, да, а так вообще вот А, Нижагарина. они в городе это есть? широкая 43, так я понимаю, кировская обслуживает. А, кировская. Да, они лучше широкая по... Они точно. за городом работают. Одна в центре. В центре, Жагарина вижу, да. 76, процент. вижу, вижу. недалеко от мам. Угу. И вторая этот самый вот Угу. Угу. Папа наш по телефону разговаривает а я Хочу поближе подойти ну, да. Ой, молодцы какие Ну вы уже смотрите, пол корабля вымыли Умнички и я, и я. Самое интересное Это на Яна смотреть Ну пиццу давай Какая там самая вкусная Вот там было вкусно четыре сыра по моему мы брали. Сыра было это значит мы возьмем а все остальные давай пусть ребята сами выбирают так четыре сыра да сразу да четыре мяса это не знаю. мы заказывали вот, вот такую салья да ну марк ел ренат я вообще не, зашла, не знаю да. что что Ренату, да, у нас ренат такой перебор Будет да, о чем ты говоришь? По Для него, его случай, это вегетарианское. Там, где овощи, фрукты. Коцетину, с нутеллой, вот. yeah, Мальчики, Марк, Ренат, а можете к нам на секундочку подойти, посмотреть, какую пиццу вы хотите выбрать? Выберите. Иди покажи иди, покажи. Пальчиком. Иди, вот посмотри на картинки. Тут есть картинки. Надо не признать Давай. Это смотреть. Вот смотрите, чего я, я бываю. Вот всякая. Какая как вам нравится, такая она и будет, как покажет пальчик. Ну. Баба. Да, есть варианты. Или вы не хотите пиццу? Хотим колбас. С колбаской с помидором была вот, пицца соляна. Вот такого вот. Как я ближе. А, нет, куда-то никуда не перешли. Папатопицы. -папа -папа Соляна. Ну, ну вот такую ты хочешь? Да. Или может вот такую тоже красивую очень. Но. Нет? Но. Но? Но. Соляна, подожди. Или да. греческая с оливками. Не хотите с вот. оливками? Нет. Мы выбрали вот эту четыре сыра это с выбрали. папой. А, да. а, а вывод эту. Да? Хорошо, Марс. да. Все. И нам ну, какую-то в говори. подарок дадут. Сегодня, друзья, тот случай, когда бывают дни, не хочется готовить. Ну вот нет настроения, жара меня просто съедает. Сережа приехала я говорю, Сереж, ну сегодня я плохая жена, я не хочу ничего готовить. Он говорит, давай закажем, без проблем. Так, однозначно заказали пиццу 4 сыра. Нам она в прошлый раз очень понравилась, вкусненькая. Дети выбрали себе салямито с колбаской. И мы взяли себе по две порции ролл. Роллу с лососем спайс называется И красный дракон Так, у нас получилась Какая-то сумма 578 гривен заказ Скорее всего, что к этому заказу нам В подарок дадут еще одну пиццу Потому что у них, ну и читала, было такое Акционное предложение И бесплатная доставка Все, сейчас будем оформлять и звонить Спрашивать, у них все ли есть в наличии Прибыла наша доставка Наконец-то, я пока бегала там Юля у нас работает. С Юлей разговаривала, не успела поснимать. Сережа уже все так взял. Ну ладно. Солями. Как это детям идет? Да. Так, 4 сыра. Вот это вкуснятина у них. И сейчас посмотрим, какой они нам дали в подарок. Подарок Маргарита. Маргарита. О, ну тоже классно. Кстати, да. может быть, дети захотят еще такую Маргариту. А это... И Как интересно, что это такое? Интересно, О, интересно. Такая коробочка аккуратная. Доз такой интересной бутылочки. А вот. Так, давай открываем. Ой, какая прелесть! Ну все. И хороший сериал, обеспечен. Мы включили сериал, мы уже все, которые можно было легкие такие пересмотрели. Пироговые не к сожалению, закончились. И сейчас включили, как называется? Триада. Забыл? Триада, да. Ну, вот буквально там посмотрели 10 минут, не знаю еще, ничего, ничего не могу сказать об этом фильме. Всем приятного аппетита, кто сейчас кушает.